Всем доброго времени суток, с вами Катамхали Советский средний танк 10 уровня Объект 430У Карта Тихий берег Игрок Алтеза 98 Все, приехал 430 на позицию, осталось только дождаться теперь противника а то, а то бывает так частенько, вроде приезжаешь, да, занимаешь позицию достаточно нормальную А противники не едут да, бывает, вообще фланг бросает и все Но вот здесь нет, хотя бы есть 705А Раз пробил, два пробил Урон уже тысячи, можно еще разочек 705 как-то Ну не удается, да, успевает он там Когда откатывался, довернуть, угол слишком острый Нет урона А счет уже 1-2, прошло полторы минуты Ну, кстати, бывало и быстрее гораздо Есть Здесь есть еще и 3 Решил 430-й пойти в наступление. Да, понял, что здесь противников особо нету. Надо продавливать. Ага, нету. А там он есть еще один средний танк притаился на холме. Счет 1-3 уже. Еще с 3 2 То есть здесь противник в численном большинстве Но при этом При этом союзники наступают, так сказать, малыми силами Но пока что получается 3 в 4 И он смотрю на миникарту вот, вот что там делает с 7 в углу Вон рядом со СУ-130 -Су где стоит Ну, СУ-130 к нему вопросов нет, да? ПТшка картонная Им положено находиться на третьей линии Где-то там в кустах поджидать, в засаде, так сказать. Ну, и 7 играя в бою с восьмерками, сел там в кустах, сидит, чего-то ждет. Это... Ну, я думаю, со мной большинство согласится, что это бред. Ну, конечно, кроме вот таких игроков. Танкует от башни спокойно 430-й, методично наносит урон, выстрел за выстрелом уже за 3000, который перевалил, счет 2-5. Тут непонятно, да, пробил, конечно, не пробил, ушел там противник из-за света, но снаряд вроде полетел по центру. Возможно, есть урон. Да, вот неприятно, с короткой дистанции противник стреляет туда, считанные метры, и при этом не светится. Урон 705. Остается у него прочность. Там уже на два выстрела. Еще кто там, не знаю. Может, 130-й или из 7-й даже там умудрился выстрелить. Все, может быть, да, так <coughs> помог немножко. Есть. Второй уничтоженный. Дальше, дальше 430-й на очереди, по-моему. Что-то вообще прям сейчас, да, 335 единиц урона с этого выстрела. Нет, все-таки один раз перед своей гибелью 430-й наносит урон старшему собрату, да, 430 у который у нас сегодня в главной роли. Счет 5-6. Оп, уже 6-6 сравняли. Да, причем арта, арта там помогла, но ненадолго. Счет был равным прям несколько секунд. 6-8. продолжает Продолжают гибнуть союзники два тяжа решили вернуться на базу в оборону поехали да ну, там противников побольше 430 решил пойти вперед ну можно арту к примеру попробовать найти да и рассчитывать на то что в принципе да он все противники которые были на левом фланге уже там где-то находится в атаке Возле союзной базы. Так, арту не стал 430 искать. Счет 7-9. Ну, Арта подождет. арта да, если сейчас видно было по трассеру, но по-моему это и вражеская как раз вон прилетел чемодан по Но она находится вообще уже тоже там около союзной базы ну счет почти опять сравняли 8-9 здесь такие догонялки теперь вокруг камня да, СУ-130 убегает 430 догоняет, ну один разок пробил Больно, больно, конечно. 130-й бьет на 541 единицу. Четвертого в ангар отправляет 430-й. Сравнивает тем самым счет. 9-9. Там разборки такие, да? Среди холмов, среди гор идут. Обоняется оставшиеся союзники. А здесь. Вовремя заметил кранвагона, конечно. Бодаться здесь см смысла с ним нету. Пробить его не получится. Ну, блин, а еще читерная башня у этого кранвагона. Счет 9-11. получается кранвагана пробить ну кто бы сомневался да там сложновато это сделал даже с золотым снарядом вот так вот если, да, выцелить там на крыше эти злосчастные лючки хоть он у кранвагана конечно очень маленький но дистанция небольшая что способствует тому чтобы не промахиваться Еще одна неудачная попытка. Так, тут кранвагод, да, конечно, сглупил. Начал откатываться назад, но ну, хотел, по-видимому, там, да, за холмик спрятаться. В итоге, тем самым, дал шанс без проблем 430-му себя уничтожить. Что? Зачем? За зачем сюда приехал арта, скажите мне. Есть минус еще один противник. СТБ, наверное, надо сейчас в клинч идти. У 430 все-таки больше шансов в такой ситуации. ну все заканчивается еще гораздо проще. Тараном добирает его 430-й. Ну и где оставшиеся гвардейцы? И турсал Непонятно. Они тоже должны были здесь где-то находиться недалеко. Неужели пока шли все разборки, они где-то сидели в кустах? Ждали, так сказать, своего часа. Ну не знаю, да, можно предположить, что кто-то мог перевернуться, но чтобы сразу два противника, это более туртл он вроде не особо быстрый хотя не знаю я параметры этой птшки ну если судить по названию да навряд ли он быстрый здесь гвардейц с полным с полным запасом прочности произошел такой да размен выстрелами но 430 это пробило а вот гвардейца не получилось и второй раз не получилось Ну, можно попробовать также тараном его. Давай. <св> нет, не получается. И сзади там еще выезжает. Еще один оставшийся противник. Нет, нет а все-таки так вот как-то успел доковылять и один раз еще и пробить он умудрился. Блин, через 50 секунд только можно будет починить орудие. Но, в принципе, это не помеха. Без проблем срочно. Стреляет, пробивает. Урон уже 9 с лишним тысяч. Не Неудачно. А вот Туртл на 353 огорчает. Так, ну есть несколько да, секунд, пока арта на перезарядке. Надо заканчивать с Туртлом. Ну. Не везет. Не везет 430-му. 20 секунд можно будет орудие отремонтировать. Еще один неудачный выстрел. Да что, чтобы будешь делать? А Туртл пробивает 164 единицы прочности. Теперь надо. Арта уже могла перезарядиться. Надо срочно куда-то ныкаться. Нык... Чемодан вообще непонятно, где падает. Арта решила дать еще один шанс, 430. Ну, там, возможно, да, был неудобный прострел, и снаряд просто по пути где-нибудь там в какой-нибудь холм, гор гору попал. Ну, я представляю, как бы обидно вот в такой ситуации, да, нанести, ну, сделать такое, все возможное и невозможное для того, чтобы команда победила. И стартовод может, конечно, огорчить еще. На 164 единицы прочности. Фугасом сносится без проблем. А вот она, арта сама себя решила обнаружить Встает на захват, не знаю, на что он рассчитывал. А может просто адекватный там Игрок решил, скажет Ну, чтоб не мучился меня, не искал 430-й уже, и так, молодец Выдам свою позицию Пусть едет, забирает Хочу быть Десятым, да Ну, такой вариант тоже не исключен Уж в этой ситуации выступать в роли такого подлеца, да, обламывать, обламывать 430-го. Да, вот, не знаю, ну не успел, не знаю, но ну, стрелять, по крайней мере, он не стал. Может, правда, не успел просто. В общем, всем спасибо за внимание, не забываем подписываемся на канал, кому понравилось, обязательно ставим понравилось. Всем удачи, до новых встреч, пока-пока.